Добрый день подписчики моего канала. Ну вот новости из моего курятника. Вот я обшил дверь. Курятник. И теперь заходим. Мои курочки повод порода Ломан Браун. Пускаем. От черный бородатый опять вот Петушков подсадил. Новых над корм. Для Брам сделал новый, новое гнездо вот с таким подъемом. Будем ждать яичек Мараны. У меня тоже все по старому гнездо есть мини мясные так вот еще а, добавилось вот здесь вот. тут у меня сбор кучинки чер черные бородатые вот там водичку сделал тут их собрал сидела пришлось добавить еще 40 литров теперь у меня здесь 140 литров воды но ну, поменьше потому что стоит поплавок вот здесь вот дает уровень вот такой То есть ну, литров 10, наверное она 51 литр но здесь литров по 40 этот 40-литровка она как раз вот по этот залита тоже вот все здесь сообщающие сосуды так что получается ну 120 литров короче в лучшем случае здесь у меня для индюшек все сделал для индюшек ну что успел то успел крышечку вот здесь корм бутерная кормушечка ну вот как-то вот так вот все свое поголовье я засадил Маран, Маранычкурекался. Красавец. Здесь тоже с приемниками, но те пока еще молодые, насыпал он всем на всякий случай для привыкания. Потом сделал яйца-приемники. Все тоже будет то же самое. Все, всем спасибо за внимание.